После проверки всех полей на заполняемость, сохраняем изменения, нажатием кнопки Записать. Документу автоматически будет присвоен номер и дата создания в системе. Записать это команда, предназначена для сохранения изменений в документе.